О, вот короче, кто О, такой? Денечис, давай привет, иди. Э, Маракуя, ёб твою мать, блядь, шлюхи сын, блядь. Это блядь. я с, блядь с тобой разговариваю, братан. С одного района. Дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, дети, под, он походу свою тиму спрашивает, подождите, а не а если Эй, бля, эбли, опенкаповцы, ну-ка, объясните, с какого хераля вы зашли и кинойте, что поясните за шмот. Вы зашли на опенкап? Да. Где написано, что мы играем Ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь, заткнись, дебил. Ты говоришь. Твою маму, бартидыры ебал, понял, блядь?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 просто с... сверхразум чувак ты пишешь играем в... без такой, я... говорю, я... Говорю, я... Говорю. мы говорим ты говоришь играем без днато а сам ты бегаешь в телке тебе сколько лет а ты телка ты, ты, ты шифер, бегаешь ты, в телке бегаешь бей... берешь ищи с четырехкратником с четырехкратником <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> короче любого из вас маму и балу встретиться кто га не кто. И <свят> прав не бляй шакай иди и ты сам суку сам суку сам и прав. <свят> Брата, <свят> шака, иди, эй. никто, вы никто, мальчиков не <свят> вас нет, блядь. Вас... Эй, <свят> <эх>, в горы <свят> вернись, шака, найди себе. Ребята, <свят> давай, <свят> <свят> <свят> твою маму отыщайся, <Отпишать>, <свят> сука, блядь. Понял? Будьте уважительны <свят> к моей компании, пожалуйста. <свят> к вашей компании, сука, пускай, блядь, на трассе стоят, ебутся, блядь, за бабки, блядь. Будьте уважительны, пожалуйста. Пидо, рандом говорит, я твою маму шлюха, ебал, понял, блядь? Иди, гомдон, и и иди и шакана иди и шакана иди и вот с ним вот так вот разговаривай понял осел? Я тебя ты... нашел, тебя нашел, с тобой так говорю, понял? Потому что ты петух. петух Но ну, у тебя и и же есть Ишак, у тебя же есть и, и шаг, у тебя есть твой шаг. слова не вы... ответишь за свои я... уже, ты уже пустословишь, потому что говоришь, что ты наших мам, сам знаешь, что у меня тут мама дома, я не могу сказать это. А на самом деле такого не было, значит. кто пустословие, значит ты пустословишь. Вы пидорасы, блядь. Обоснуй за пидорасы. готов встретиться? Кто? Я готов, Уфа. Уфа, блядь. Юноша, Приезжай, серьезно? Приезжай, Ставропольский край, город Невдовыск. Любого в выебу, блядь. Ставропольский край. Мы, ты, чё, чё, Мы к тебе еще должны ехать, может, ты Братья. сам приедешь. Олух. Юноша, Бруха, это ты Суфы. В зеркале увидишь, да. -то Я тоже Суфы. Красавчик. Какой район, район? ну, к... блядь, Черниковский. Не, Но я вы... это советский этот, ниже реферал. Рандом, рандом, рандом, рандом. У, Она... у тебя очки... у тебя у твоей матери, бля. Понял? у твоего пахана, Блять, ну ты неадекватный, ты послушай сам себя, а, а, раз, раз, а раз. вы А вы, блядь, Ты осел. блядь. К вам только так. вас, пидорасов, только так. Да давай нормально поговорим. Ты кипишь зря Какой нормально поговорим? Да давай, давай нормально. Его же в игре убили, боже, это же паника. Выскажи свое недовольство, мы ответим не тем же. Вы не отвечаете. Отвечаем. Его когда первый раз убили, у него месячные потекли. Блядь, дети шлюх, давайте, удачи. Подожди, браган, х... не уходить. Нам же скучно будет. Чего тура слилась, что, что ли? Хочешь клан нам? Вступай в клан, Осел. Клан. Мы тебе и шахха У нас есть один и шаг, у нас есть и шаг, будешь вот его прям. как ты любишь? А Мы чеченцы. Чеченцы, ну вы не. Не похоже на чеченцев. У вас что-то еврейское есть. Вы, а что 7 -7 у вас что-то не было. У есть. Как бы и все достойные, адекватные. Вот это я. Все, все достойные. Все донат не берут. А вы, пидорасы, берете. Чё ты пиздишь? Все, отвечаю я не Ты не дели радио, блядь, понял? В смысле, Аргун 95 всегда донат брал на КВ. Ты не равняй конкретный класс. Смысле, говорю, равняем, мы, вы хуже Аргона 95. Вы реально... Ну, давай, нет, мы Мы, мы не играем КВ, они Дон не берут. Они тебя трут, а, ты... потому что... Не... Блядь, блядь. А вы пидорасы берете. А Обошлите пидорасы. У, пидор, у тебя донат, говорит. у тебя донат есть, чувак. Ты бегаешь Слышите, в телочки. Ты этого в телочки бегаешь. Прям, я не играю с донатом, понимаешь? Ты в ты в я... Ты в тёлочке бегаешь, и ты говоришь, что ты не без доната. Вот, а, вот сними а... тёлку, один всё варбаксовое, и тогда мы все будем играть без доната. А ты бегаешь в тёлке. Это основание, что брать дон. Вы нашли причину брать дон, увидев скин. Правильно понимаю? Конечно. Так могли сказать? Заранее. Тут нас кикнули, чёрт-чёрт. чёрт чёр, чёр. <сёк> ну, и, и у нас тоже дон, да, на то за хуя, мы сразу в Дон взяли. Сразу бы отделить Я надо, считаю, можно. что этот разговор ни к чему не приведет. Конечно ни к чему, потому что потому вы тупые вы... вы... идиоты, блядь. Вас... Вот вы это неправильно. Обосну за топых идиотов. Вы идиоты. <сёк> уроды, блядь, и все. давай еще раз сыграем, давай еще раз сыграем. Давай еще раз сыграем, чувак, по твоим как ты хочешь сыграть. А Ребят, честно, с вами нет желания играть. С да, Маракуйя это да, да, просто по... конь педали. Эй, эй, эй по давай сыграем, а, эээ. Ребят, никто из вас в личной жизни при встрече не стал бы так разговаривать, как вы сейчас пытаетесь А тролить, ты бы стал? А... а ты бы стал так разговаривать? Ребят, я сначала бы ебучку вам расхуярил, а потом бы еще обоссал бы. А, да. Наверняка ну, ну, ну, ну, человек, интернет, которому ну, уже по голосу о. за 30 лет, который играет в Warface, не стал бы ничего делать, который пузатый, по-любому, сидит диванный аналитик. Максимум, что ты можешь ой, себе позволить эту пити ветровку, понимаешь? Классный, по голосу судить о внешности человека. Да, ну в смысле, ну, у тебя голос грубый. Мне кажется, тебе вряд ли 20 лет. Мне кажется, ты постарше будешь, взрослый вполне человек. Ты с детьми пытаешься чего-то решить, что чего ты хочешь вообще? Да, тут сидят дети, которые тебя... Вот так вот... Я бы тебя, пидораса, блять, расхуярил бы И отца твоего бы расхуярил Вот нет взрослых людей, за, за да Это сам, не, не по-пацански. Не по взрослому. Это как-то, отсталые не Вами, невозможно конструктивно разговаривать, потому что с вами только так. Потому что от вас идет только агра и провокация. Мы спокойно разговариваем с тобой, также. а ты начинаешь Давай А скажи. А чё твой кореш-соклавновец молчит? но ну, он еще более-менее неадекват я с вами говорю кто а, из вас ясно, такой же черт с можно поговорить ты ебало свой да. закрой в смысле ебало закрой сразу оскорбление вот какое ну, а оскорбление как если это мудило начинает поговорить говорит. че ты пиздеешь пойдем поговорим кто из вас адекват вы сидите и орете здесь ну... по моему орал бы все кто уйти мы... давайте нет. так в общем ⁇ Рал твой ДЦП, глава. Вы, Что вы он наших вы, матерей? Там вы, вы, вы берете Дон и начинаете троллить, как бы. При этом для вас это нормально. Мы выигрывали вас, аутист! <свят> мы, мы запустились с одним винторем и начали вас спокойненько выигрывать. Вау, кто начал? Винторест не донат. Я не понимаю. Зайдите, зайдите в комнату. Да, да, папу позову, сам с ним поговорить. Кто из вас задыхает? Давайте пойдем, пойдем поговорить. Пошли. Пойдем, пойдем истребить одного. Погнали. Переместите меня с out of your channel. Переместите меня с Пользователь вышел из вашего надо Пользователь с из вашего я его боюсь. из вашего канала. Пользователь вышел из вашего канала.